Здарова, народ! Вы часто спрашиваете, как там дом, как пережил зиму. Сегодня будет такое проходное видео, ну, я чуть-чуть расскажу, что как там в доме, как фундамент. Погнали! Хотим поделиться с вами интересным каналом одной молодой семьи. Глава семьи Александр занимается строительством уже 10 лет и строит в основном каркасные дома. Сейчас он ведет проект строительства дома в площади 95 квадратных метров на трех сотках земли для семьи из 4 человек. Они строят этот дом, живя в палатках 3 месяца с маленькими детьми. проект-проект скоро выйдет целая серия видео на канале. Из таких ограничений для этого дома они нашли целый ряд интересных решений. И каких? Ссылочка на канал будет в описании. Всем к просмотру! Ну что ж, пойдемте посмотрим участок. Смотрите, как сейчас очень красиво здесь. Яблонки расцвели. Хорошо, что я их не спелил. Хотел, очень хотел. Так, сейчас, секундочку. Когда солнце очень крыши красиво смотрится. Ну, пойдемте посмотрим, как там дом после зимы. Все зелено, все красиво. Ну, это старенький домик я в этом году снесу. Здесь будет чистенько. Вот в этом углу в планах мастерскую поставить. Вот тут а вот подварчик маленький сделать. Либо вот тут а, либо вот здесь. То есть мы пока не решили будет веранда либо беседка. Ну, надо делать площадку. Чтобы поддерживать свою форму, спинка не хлестела. Ну скажу на Я уже, конечно, обходил дом, переживал, я приезжал, смотрел. Скажу сразу, что бландин смотреть трещины есть. Я их покажу. Дим тоже покажу. Вот закладные под электричество, под воду. Как, то есть некоторые спрашивали не видели все здесь есть вот канализация 3,5 метра от дома закладные под электрику и под скважину ну что ж пойдемте посмотрим по фундаменту тут нигде трещин нет я смотрел единственное в четырех местах с июня 19 года вот такие вот есть места вот причем только первый ряд что это такое я не знаю может кто расскажет но вот на самом вот этой ленте который заливал на самом фундаменте ничего такого нету что это такое то есть возможно цемент осел причем есть только в четырех местах то есть не везде то есть выборочно скажем так что это такое то есть я пока не могу сказать может узнать подскажет можно проседание было. Что касается по окнам, там писали мне, что у вот, тебя окно треснуло. Я смотрел, под, бегал по дому. Я же говорю, это была пленочка. Все окошки целы слушайте, как красиво тут. Скоро все будет в газоне. Вот тут такая же ситуация. Вот, второе место. Вот трещинка. То есть я не знаю, от чего это. То есть на ну, выше нет. Это вот у меня в июне еще было в июле. Я боялся переживал, дальше не пошло. Так, где у нас тут что еще? Ах да, вот еще одно место, вот смотрите, то есть что это такое? То есть, я немножко, ну не знаю, но было это вот в мае, когда я собрал первый ряд. Когда начал делать второй, третий, когда же стал делать третий, я заметил, что вот, ну, вот такие места есть. То есть в интернете смотрел, то есть никто не знает, все говорят, что у тебя фундамент типа, побежал, то есть трещина дальше и будет расти. Не знаю, ничего не подтвердилось. Ну ладно, пойдемте внутрь. Ну что, по участку я в принципе все показал. Площадка будет. Мастерская подснос, газончик, металл продам, остатки газоблока найду куда деть, а вот это вот это уже я побирался, ну, добро пожаловать в разруху, а это сбережение то что я за зиму смог получить, урвать, одолжить договориться находятся излишки стройматериала люди поддавали. в принципе планы на будущее поставить эти перегородки делать. я их вот наживил уже проект позже покажу ну, Закинуть доски, то есть черновые на потолок все и пошла отделка инженерия так что касаемо внутри Внутри трещин нет, но кое-что мне удивить вас есть. Так, если я не упаду, значит видео выйдет сегодня. О! Так ну что ж, полезли наверх. Так, только бы они навернутся. И мы наверху. Так. Ходить по балкам, вроде бы не разучился еще. Так ну что ж, расскажу, что тут как а, да, зимой мне было скучно, я пару раз приезжал, сделал себе мембрану, натянул на рейки. Рейки 5 на 3, а сверху будет у меня OSB. То есть вот тут могу показать, то есть в плане, вот видите, ну, то есть, чтобы был там воздух, чтобы продавалось. А сверху вот на пароизоляцию стекло вот тут закину. Как мне посоветовали, 150-200 миллиметров Ладно, показывают вещи на свои. Смотрите. Сразу учтите мою ошибку. Вот тут над окном. Надо к нам. Так, свет, приди. Алло. Ага. Так а вот и свет. Видите, тут трещины, какие-то непонятные склейки. Это так выглядит окно. То есть надо к нам это все вот что-то не хочет камера фиксироваться Ага, вот поймал видите откуда это что это сейчас расскажу даже покажу смотрите то есть у меня находится над окном вот здесь Армопояс, вы помните? То есть, когда я заливал несъемную опалубку цемент с арматурой, получилось в некоторых местах, что цемент получился ниже, чем сама несъемная опалубка. Так, то есть цемент застыл, а опалубка осталась там на пол сантиметра, то есть ну чуть-чуть, но повыше. Когда стала лить балки, это вот как раз вот в этом месте тот самый момент. А, вот эта балка на ней лежали доски очень много она начала давить со всей своей силы на получается не на армопояс а вот на этот кусочек опалубки и выломала его то есть Она треснула, то есть вот тут пошла трещина и вон там видите так, куском то есть я увидел что трещина я сначала подумал что это то есть армопояс треснул все сейчас, давай, прощай дом и рукожоп то есть, э, я потом залез, сломал эту всю опалубку вот этим, вот этим куском, получается. Вот. И провел целостность армопояса. Армопояс вообще не царапинки, то есть это вот как раз из-за того, что... Э, как это сказать так по-русски? По э, газоблок же нельзя на цемент клеить, правильно? Он на клей специально не клеит. А, то есть он был на цементе, и его при нагрузке от цемента себя легко все оторвал. Поэтому легко ответственно, оторвалось, расцепилась. То есть я полностью выломал, а, а, оголил, наш, чтобы был, был голый армопояс. Взял клейпену, нанес клейпену. И все это посадил обратно. То есть стал распоры и все завернули. И в принципе я потом пробовал оторвать, оторвать уже нельзя, но на будущее вам совет если будет делать армопояс с несъемной опалубкой, старайтесь чтобы армопояс был вровень с этой опалубкой, иначе у вас будут вот такие неприятные моменты. Сам армопояс целый, трещин нет, причем это случилось только в этом месте, потому что я думал, что пол сантиметра, то есть не критично но видите, ошибся в остальных местах тоже лежали доски где были то есть стыки вот здесь был стык вот тут и был стык Ну, и с, по тем сторонам тоже самое было но там армопояс был вровень с несъемной опалубкой поэтому нигде ничего не порвало а вот тут это был косячок а, Да. с улицы очень хорошо видно так, если сейчас выду не упаду, значит тоже увидите. Опа. А это, я думал что не откроется. Опа. Как только не изгомыздишься. Да, кому-то херовато походу походу вчера отметили хорошо так ладно показываю смотрите выйти вот над окнами по На палубку барвале и подвязывал лентами специальную доску выселял да не пугать, это было еще до крыши я потом просто забил большой болт потому что равно это буду все утеплять так ну то есть скажем так 3 сантиметра для опалубки мало у меня армопояс был 20 на 30 его немножко видите провалил вот это было очень сильно порвото почему такой неровный сейчас просите так да, говорю сразу когда стал то есть рвать я потом цеплял такими этими типа стяжками специальными которые большие товары скрепляют то есть, чтобы удержать эту конструкцию да то есть ну, выглядит конечно не эстетично, согласен ну Ничего, это все я потом э, могу, в принципе, разобрать, еще раз сделать. Или просто разобрать, и тогда уже прям сразу пеноплексом, Там же, то есть, голый бетон. Ну, в принципе, вот и все. Ну, в заключении, дом зиму пережил. Фундамент уже два года получается. Стенам один год. Э, ничего не треснуло. То, что было при закладке, так и осталось. Единственное, вот над окнами там, ну, это я потом разберу все, поменяю. И будет нормально, красиво. Сам самостройщик Леха, через неделю увидимся. Если, конечно, я доживу.